Стало известно, виадук на улице Молокова в Красноярске снесут. Хотя в прошлом году вопрос с ним практически был решен. И заброшенный мост городские власти планировали взять на баланс. Но теперь концепция поменялась. И в департаменте городского хозяйства надземный пешеходный мост решили демонтировать. Так как он не соответствует современным требованиям. Опоры виадука будут мешать при реконструкции проезжей части. И он не оборудован подъемниками для инвалидов. Именно такой ответ получили общественной организации Федерации автомобилистов России. К слову, активисты насчитали как минимум 10 таких виадуков в Красноярске. У нас, грубо говоря, половина таких виадуков в городе Красноярск, которые, по мнению департамента городского хозяйства, надо будет снести. Вот даже взять знаменитый вот этот виадук, да, переход с площади от администрации на театральную площадь, он также не имеет никаких ни пантусов, никаких ни лифтов, ни подъемников. А ГОСТ, на который ссылается департамент городского хозяйства, как раз подразумевает, что виадук должен иметь... Общественники называют попытку городских властей избавиться от Виадука нелогичной. Ведь с учетом жесткой экономии дефицитного бюджета проще мост содержать, чем разбирать и строить новый. И готовы вновь обратиться к депутатам за поддержкой, как только те выйдут на работу после новогодних каникул.